Друзья, к нам сегодня приехала очень необычная машина. Не знаю, много ли таких в Украине, наверное, единицы. Значит, это Mercedes 4 х 4 в квадрате, оригинальный, на э, портальных мостах. Он поклеен э, пленку с классным дизайном. Э, приехал к нам на Stage 1, чтобы немножко прокачать его, скорее всего, чтобы бороздить побольше э, непроходимых мест. Значит, машина имеет 421 лошадиную силу в стоке, это 4 мотор, 2 трубины. Мы сделали стейч 1 сделали замер на стенде сначала проверили, что она показывает в стоке. Значит, параметры стока у нас получилось 418 лошадиных сил и 609 ньютонов, то есть практически не отличаются от заявленных автопроизводителем. На нашем стадии 1 получилось снять 522 на силы и 820 ньютонов. Это красная линия, которая толстая, это после прошивки. Толстая э, красная линия ⁇ это мощность, толстая синяя ⁇ это крутящий момент. Видим разницу. Сейчас будем заканчивать наши работы, отдавать клиенту и будем жать отбелку. I was smoking, I was smoking, I on some Cali. I was smoking, I was smoking, I was smoking on some Cali. Smoking, smoking, smoking, smoking, smoking, smoking, smoking. I was smoking on some Cali and my eyes was dazed. I was smoking, I was smoking, I was smoking, I was smoking, I was, I was smoking on some Cali. I was smoking, I was smoking, I was smoking, I was smoking.